Здравствуйте! Мы начинаем наш заключительный урок из курса «7 уроков русского языка» и будем говорить о правописании окончаний слов. Речь пойдет о правописании глаголов, имен существительных и некоторых других частей речи. Сейчас мы посмотрим, какие разделы науки о языке будут участвовать в нашей работе. Морфология, потому что мы должны уметь правильно определять часть речи и ее признаки. И словообразование, поскольку речь пойдет об окончании глаголов, и надо будет смотреть, как эти глаголы образуются. В данной таблице мы видим, с какими частями речи нам предстоит работать. Это глагол, существительное, прилагательное, местоимение, числительное причастие. И наибольшую часть нашей работы мы уделим время глаголу, поскольку большие, самые большие трудности связаны именно с ним. Что мы будем делать? Нужно уметь определять спряжение глагола. Для правописания существительных нужно определять, уметь склонять существительные определять поддержку склонения. Ну и нужно, конечно, уметь определять окончание изменяемых частей речи. И следующая таблица представляет все те термины, которые мы будем использовать. Спряжение, изменение глаголов по лицам и числам, склонение, существительных изменения их. И... Склонение прилагательных местоимений числительных причастей. Итак, склонение и спряжение. Вот те термины, которые мы будем использовать. Первое, что нужно сделать, если мы встретились с глаголом, мы должны посмотреть, падает ли ударение на окончание глагола. Если окончание ударное, никаких проблем не возникает, мы точно знаем, что написать. И тогда глагол ⁇ ут ⁇,⁇ ют ⁇ оканчивающийся на утют мы будем считать глаголом первого спряжения, а глагол, в котором ударное окончание «от-ят» яд это глагол второго спряжения. Но что же сделать, если окончание безударное? Мы не знаем, что нам написать, какую букву. И в этом случае нужно поставить глагол в неопределенной форме. Например, «он обязательно что-нибудь построит». Он построит. Задаем вопрос, что сделает построить, значит, в неопределенной форме, что сделать построить. Перед окончанием те буквы «и» значит, это глагол второго спряжения. Значит, в третьем лице единственного числа мы напишем букву «и». Посмотрите на данную таблицу. На таблице показано, как мы должны определять, какой глагол относится ко второму спряжению. А это главное запомнить. Итак, если в неопределенной форме глагола перед окончанием те суффикс «и» – это всегда второе спряжение, и тогда в третьем лице, в единственном числе, мы будем писать букву «и» ИД, а во множественном окончание будет ад, – «яд». Обратите внимание на нижнюю часть таблицы. Если перед окончанием «те» в неопределенной форме, любой другой суффикс, мы не пишем, какой именно, нам все равно, но не буква «и», значит, это глагол первого спряжения. И тогда в единственном числе мы напишем окончание «ед», а во множественном – окончание «ут», «ют». Посмотрите, пожалуйста, на глаголы исключения. К исключениям относятся 11 глаголов, которые нужно выучить наизусть. Гнать, держать, смотреть и видеть, дышать, слышать, ненавидеть, и обидеть, и вертеть, и зависеть, и терпеть. Эти 11 глаголов нужно выучить наизусть, и э, тогда у вас не будет никаких проблем. И два глагола, которые мы относим к первому спряжению, это глаголы «брить» и «стелить». Их тоже следует выучить. Посмотрите, на данной таблице показано, как изменяются 11 глаголов и глаголы «брить» и «стелить». 11 глаголов-исключений в третьем лице единственного числа все имеют окончание «и». Гонит, держит, смотрит, видит, дышит, слышит, ненавидит, зависит, вертит, обидит, терпит. Во всех этих глаголах окончание «ид». Это следует запомнить. Глагол брить в третьем лице единственного числа имеет окончание ед. Это глагол исключения первого спряжения бре ед бороду. И глагол стелить сте лет постель также имеет окончание ед. Следующая наша таблица, таблица следующее наше задание нам поможет выяснить, насколько мы умеем определять. Как следует написать. Итак, вы вставили пропущенную букву в этих словах. И давайте посмотрим, что получилось. «Выпрямляет». Что делает «выпрямляет» от слова «выпрямлять»? Глагол «перед се» имеет суффикс «я». Это глагол первого спряжения. Мы правильно написали буква «е» в окончании «ед». Дети сидят за столом и клеят игрушки клеит. Что делают клеет, что делать клеить перед все суффикс и значит в третьем лице мы напишем окончание яд Клеят яд игрушки Следующая таблица показывает, где можно применить свое знание спряжения глагола Мальчик, клеящий макет дворца. Обратите внимание, что причастие клеющий возникло от глагола «клеить» – второго спряжения. И значит, в этом причастии мы будем писать суффикс «ящ». Студент, борющийся с трудностями, бороться – глагол первого спряжения, потому что перед «се» пишется Суффикс «о» – нет суффикса «и». Следовательно, «борющийся» мы будем писать суффикс «ющ». Посмотрите, пожалуйста, сейчас на таблицу. Перед вами суффиксы причастий. Если слово возникло от глагола первого спряжения, в действительном причастии будут суффиксы «ущ», «ющ». От глагола второго спряжения будут суффиксы «ащ», «ящ». А если мы будем говорить о страдательном причастии, в страдательном причастии настоящего времени от глагола первого спряжения – суффикс «ом-ем», от глагола второго спряжения – суффикс «им». Посмотрим на примеры. Подозревающее неладное. Подозревать перед С. Э, суффикс «а» – нет суффикса «и». Значит, это первое спряжение – суффикс «ющ». Зависящее от погоды. Зови сеть перед С се, Нет суффикса «и». И, Значит, это опять у нас должно быть первое спряжение, но в слово «зависеть» – это глагол исключения, поэтому «зависящий» мы напишем суффикс «ящ». «Колеблемый ветром» от слова «колебать» перед «те» суффикс «а», нет суффикса «и», значит, первое спряжение – суффикс «ем». А вот «зависимый от доходов» – второе спряжение, потому что «зависеть» – это глагол исключения, суффикс «им». Перейдем к правописанию окончаний имен существительных. Разобраться в том, какую букву написать, нам поможет следующая таблица. Обратите внимание, что буква «и» пишется у существительных первого склонения в родительном падеже, а также у существительных третьего склонения в родительном, дательном и предложном падежах. Кроме того, есть также существительные, которые в предложном падеже имеют окончание «и», они оканчиваются на и, на ие или на ия, а существительные, которые оканчиваются на ия, имеют букву и в родительном, дательном и предложном падеже в окончании. Что же это за слова? Лучше всего, если вы будете запоминать какое-то конкретное слово. Например, на и вы запомните слово «планетарий», к примеру, или на ие вы запомните слово «событие». на ия вы запомните слово «лекция» или «секция», кто ходит в спортивную секцию. Кроме того, посмотрите на те слова, которые даются в качестве подсказки в таблице. На печи, на коне их можно подставлять, когда вы сомневаетесь, что следует написать. Теперь давайте попробуем ответить. Письмо для Марии. Какую букву мы должны написать? Для кого? Для Марии. Родительный падеж. Мария это существительное оканчивающееся на Ия. И поэтому мы напишем букву И. Письмо для Марии И. Письмо для Натальи. Вот с Натальей немножко сложнее. Письмо для Натальи. Наталия. Слово на Ия мы напишем букву И. Но это существительное может иметь и мягкий знак в конце. Можно произносить не «Наталья», а «Наталья». Тогда как поступить? А тогда у нас все равно в родительном падеже будет на конце буква «и», в окончании «и» письмо для Натальи. Но в дательном падеже письмо кому? «Наталье» мы напишем букву «е», потому что «Наталья» – это существительное первого склонения, и в нем, в дательном падеже, нужно написать букву «е». Еще раз посмотрите на нашу таблицу. Пользуясь данной таблицей, мы сейчас попробуем выполнить еще одно задание. «Позвонить Анне Петровне». Ставим пропущенную букву. «Анна» – первое склонение. «Петровна» на конце «А» – первое склонение. Значит, «позвонить Анне Петровне» в дательном падеже. Мы напишем букву «Е». «Книги» для Марии Николаевны. «Книги» для Марии. «Мария» – слово на «ИЯ», значит, на конце буква «И». «Николаевна» – первое склонение, окончание «а». Значит, «Николаевны» мы напишем букву «ы». Еще раз проверьте. Позвонить Анне Петровне в книге для Марии Николаевны. Пользуясь таблицей, выполним сейчас задание, в котором нужно будет раскрыть скобки и правильно определить окончание имен существительных. И мы сейчас посмотрим в материал для проверки. И вот перед вами слова в которых вы раскрыли скобки. Деревья в легком ине. Иней – слово второго склонения, поэтому на конце будет писаться буква «Е». «Бродить по отмели» – отмель третьего склонения, на конце в дательном падеже буква «И». А на рейде это существительное второго склонения, поэтому в окончании будет буква «Е». Вернуться из гавани на конце буква «И» в родительном падеже, у существительного гавань третьего склонения. Присутствовать на научной конференции. Конференция, слово «на я поэтому в предложном падеже «И», живописи «и» на конце «И», потому что в предложном падеже у существительного третьего склонения «И», а вот слово «архитектура» – слово первого склонения, поэтому на конце, в предложном падеже, мы напишем букву «Е». И теперь мы переходим к последней части нашей темы. Это изменяемые слова, правописание которых мы можем определить, пользуясь вопросом «какой?» в нужном нам падеже. Мы всегда должны задавать этот вопрос от слова, к которому относится наша изменяемая часть речи. Так мы пишем с вами окончания прилагательных и других, похожих на прилагательное слов. Вот данная таблица как раз нам показывает, какие части речи подчиняются вот этому нашему очень простому правилу. Это полное прилагательное, порядковое числительное – Притяжательное или определительное местоимение, причастие к этим частям речи мы будем задавать с вами «какой?» вопрос или «какому?», «какого?» и так далее. Посмотрим на примеры. Нет доверия более простого и обогащающего, чем доверие к поэзии. Доверие какого? Простого. Доверие какого? обогащающего. Обратите внимание на почти полное совпадение окончаний в вопросе и в нашем слове. Несовпадение происходит, если в слове мягкий вариант окончания, то есть когда перед окончанием находится мягкий согласный, как в слове обогащающего щ, поэтому его. Мы долго вглядывались в синеющую даль. Вдаль какую? Синеющую. Окончание будет «ую». Ну и что же мы должны запомнить в завершении нашей темы? Конечно, нужно уметь определять части речи. Нужно знать спряжение глаголов. Это спряжение выучить можно с помощью нашей таблицы. Кроме того, естественно... Нужно определять склонения существительных, уметь их изменять. И, конечно, для этого нужно знать род имени существительного. Для правописания прилагательных, окончания прилагательных, причастия и других похожих слов нужно уметь задавать вопрос от главного слова к зависимому. И это вот тоже нужно уметь делать. Ну и если вам было интересно заниматься на наших уроках русского языка, вы также можете посмотреть материалы, которые помещены в сообществе «Хочу знать русский язык» ВКонтакте. Всего вам доброго. До свидания.